Добрый день, уважаемые партнеры! Сейчас я вам покажу, каким образом вы сможете найти реферальную ссылку, свою собственную, по которой вы можете приглашать других партнеров. Итак, исходная ситуация такая. Вы находитесь на сайте компании MedCellLine.ru Вот здесь вот вы видите такой значок, стрелочка и знак «Войти». Нажимаем сюда. Появляется меню входа. В первой строке вам нужно набрать email или ID, под которым вы зарегистрировались. Во второй строке пароль. Ну, у меня здесь все уже как бы заранее набрано. И я нажимаю кнопочку «Войти». Все. Вот сюда мы вошли. Когда вы входите... В свой личный кабинет у вас появляется вот на такая вкладочка «Мой офис». Здесь вы можете увидеть много всякого разного интересного. Но сейчас у нас задача стоит другая. Сейчас мы находим нашу реферальную ссылку. Она находится вот сразу же на страничке входа. Только нужно перейти в самый-самый низ и вот сюда вот мы доходим и видим ссылки и скидки для новых участников. Вот ваша реферальная ссылка на регистрацию. Вы можете ее скопировать, где-то разместить в удобном для, вам, для вас месте и в случае необходимости ну, посылать кому-то, чтобы человек зарегистрировался по вашей скидке. Он автоматически попадает в вашу структуру рассмотрим другую ситуацию предположим вы вошли в свой офис и ну как бы вот видите здесь вот э, написано Юлия. то есть когда вы входите в офис у вас всегда будет гореть ну, ваше имя под которым вы ну как бы зарегистрировались предположим что вы перешли вот куда-нибудь вот в историю компании с сайта а потом вдруг захотели найти свою реферальную ссылку и не знаете как это сделать? Это сделать очень просто. Вот здесь вот где ваше имя написано, есть такой треугольничек есть, нажимаете на него и вот выбираете первый профиль, жмем на профиль, смотрим что происходит, происходит, появляется ваша входная э страничка в вашем личном офисе и вот все так же точно идем вниз и видим здесь реферальную ссылку на регистрацию. Вот и все, все на самом деле очень просто.